Как же все это надоело. Сколько можно тратить время зря Бить гранит науки головой Надоело все учить с нуля С сентября до сентября И питаться пиццей, шаурмой Девушку, которую люблю Е-е-е-е не могу гулять я пригласить В месяц нам всем платят по рублю Я его на месяц порублю Как трудно жить Жить, жить, жить Простите, это не та песня угу. Изучение этих теорем да. Мне избавиться Тусить, а тебе сапрамат зубрить Всю ночь учить один закон Чтоб никогда не пригодился он Когда ты носишь вещи, брата Ведь тебе годы до зарплаты Нет денег, чтоб квартиру снять Приход! Ты думаешь ты созрел? <свят> Спасибо. <свят> ты думаешь что уже достаточно созрел для мира? Который подарит тебе карьеру отпускные и справку 2 НДФЛ. Мы покажем тебе мир взрослых. Предположим. А как вы сюда попали? А то что тут нас ансамбль ЛГЭТ тебя вообще не смущает, да? Ты что? Это же волшебный мир видео! Вау! Здесь можно вот так. Можно вот так. А увидеть мир взрослых можно вот так. Ну, ребят, ну в тех заданиях надо сразу такие вещи указывать. Ладно, переключаю следующий саундтрек. Ты хотел здесь оказаться, через годы провестись Взрослый мир тебе подарит новые возможности Позабудь про темы, позабудь про сессии Смело ты, ты иди навстречу кризису с депрессией Получаешь ты зарплату 28 тысяч рублей Платишь за кредит кварплату зубного для детей Штраф налоги в долг знакомым Помощь для родителей На руки получишь снова Ту же тысячу рублей Одинокой жизни Приходит конец Любимую идешь ты по веней С мусором на улице Мало стал перед зачетом Это вовсе не беда С появлением ребенка зон Забудешь навсегда На работе тебя Будет поздно вставать, И огромный живот твой Продавит кровать На боках подбородке Везде лишний жир Добро, добро Пожаловать в взрослый мир! Получайся. Ну давай, получайся. Ребят, а вам не кажется, что музыка веселая, а слова ужасные? Эти проклятые мотиваторы мотивируют нас работать! Кирилл, Кирилл, настанут времена, когда и мы сможем наслаждаться жизнью. Нужно только немножко подождать. Ну лет сорок. Серега, Серега. Сейчас, сейчас, сейчас. Яу-яу-яу, нам государство платит кучу денег за безделье. Подогреваем, как чаем со своим вареньем. Моя да со мной на списке, все потому что все они живут здесь по прописке. Закатываю скандалы в банках, закатываю банки. Мне не зачем идти работать, я всегда прибавка. У меня весь статус, потому что много лет yeah. Ведь много лет работал, я yeah. на, на пенсионный, пенсионный бомб. Циркони мой царский, и сейчас снова но самый yeah. топ Апликатор кознил. Yeah. Крачит мне кэш, кэш. Голодан крыш, -крыш, крыш. Я сам себе босс. Оставить мне условия могут лишь оттуда. Мети условия. <связь> а, ничего ничего. Нормально бывает. Бывает, твой час отпустит. Неплохой переход. Спасибо. Так это что получается? У них все печально, у вас все печально, у нас тем более. В чем тогда смысл ролика? Мы скажем одно, и в этом вся соль, вся жизнь это только Подождите, неужели наш ролик закончится именно так? Жизнь. Боль? Ну да. Но ведь это неправда. Да, в каждом возрасте есть свои минусы. Но если ждать только лучших времен, то жизнь так и пройдет мимо. Надо жить здесь и сейчас и фокусироваться только на позитиве. <связывая> <связывая> <связывая> нет, нет, нет, дым не нужен. Это не настолько героический момент. <связывая> ага. <связывая> Ребят, пора посмотреть на жизнь по-новому. Чтоб не жалеть и не искать оправданий, наслаждайся жизнью. Наслаждайся жизнью, наслаждайся жизнью, а не ожидаем. Ну, хотя бы не артрит.